Ссылочки сквозь нашу почту России Сходил сегодня на почту Ожидал две, вдогоночку еще одну Вот подогнали Сегодня я веду обзор не один Со мной мой друг Молчаливый Боб Все вы помните Я приобретал как-то бобы И вот один из них уже стал Вот таким вот моим друганом Рос он сначала в земле А потом я уже его пересадил, он, видите, в аквагрунт Кстати, вот купил Я этот аквагрунт он, наверное, уже у меня на месяц, все еще. Ничего с ним не сделалось, он только начинает меньше становиться. Я водички подолью, он опять все всосал. Все еще держится. Пересадил своего молчаливого Боба туда. Теперь радуется. Чуть-чуть вот уже мой КТ покушала его. взяла на пробу. Боб, видимо, не понравился. Ну вот, такой Друган будет со мной вести сегодняшний обзор. Молчаливый Боб. Такс, ну что, приступим. Такс. Начнем вот с этой. Она самая явная и самая очевидная это карбон. Пленка карбоновая. Шла на 56 дней. Это, блин, рекордная моя посылка. Ну там до этого что-то приходило, я не помню. Чай. Да, чай там за 50 с копейками дней. Ну, вот. И карбон добрался до меня. Как видите. Обычно, просто в пупырку, он обмотанный, ничего больше вообще никак. Как же его помотало, побросало. Тут вот даже уже порвано все. Вплоть до туда, до карбона. Блин. Ну урод, короче, конечно, китаец. Я ему, наверное, выскажу то, что я о нем думаю. Ну, сейчас посмотрим. Цел мой. Карбончик либо нет. Да, решил карбоном некоторые части своего автомобиля обклеить так, внутри салона ручки что-нибудь еще там вид... у печки это да. может что-то покрасивее будет так, ну вот карбончик черного цвета, видите ну так-то ничего, прикольный края помятая. но я думаю это ерунда, все равно это все обрежется по краям так что вот, опс. Вот, в принципе, неплохое заказывал 4 рулона. Можно сейчас наверное посмотреть, 4 ли он пришел или нет. Там были, не помню, размер, метр по метру что ли эти были рулончики? Сейчас глянем. Так, вот как бы вообще узнать-то? Тут наверное, просто он все накрутил, накрутил, накрутил, накрутил и все. А если все полностью раскрутит, это будет, конечно, уже бред. Ну самое главное ничего, он дошел. Будем экспериментировать. Так, в стороночку. Ну, нормально. Сразу же выкину. Да. А, еще по краям что-то воткнул это то некачественный чувак такс вот тут у меня тут у меня тут у меня тут у меня написано что шапка Ой, шапка блин игрушка Я заказывал шапку я посмотрел уже потрекнул что он такое игрушка оценил у нее в 10 баксов сейчас посмотрим что там внутри там, да, должна быть шапка. Заказывал шапку на пробу. Зима началась со вчерашнего дня. Из позы вчерашнего все в снегу уже. так и сегодня вообще холодно. Сейчас посмотрим. Да, тоже вот какой-то ножик приобрести. А Тут то что-то коробки-то скрывать неудобняк. Чуть даже не кацанул. Зарезал сбоку. В шапку не попал. Так, шапулька, шапулька. А, у вас там все шлистит. Уже листит. Тоже не надо шлестит. Побыстрее. Опа. Ну, нифига себе шапка. Это не шапка, это шапища. Да. Ну, такая мягкая, она ощупь, приятная. Нифига себе шапулька. Так это вообще на кого одевать-то? Я заказывал на свою голову. Тут носок. Носок. Вообще. Сейчас прикину. она ткань-то приятненькая. Как бы сделано вроде тоже неплохо. Сделано подвязку. Видите. По-любому. Шапулька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, короче, вообще... Да, шапка просто громадная, не знаю, придется кому-то подгон босячий делать Но она прикольненькая Так-то, она мягкая, 100% хлопок, лейбл даже висит какой-то Но если заказывать, то, блин, поменьше Шапка шла 28 дней Ну, блин, она реально огромная Это вообще-то, это, это что-то Да, ну ладно <свеч> ничего, кому-нибудь подгоним У кого большая здоровая голова Так, ничего не положила Хотя Хотя Хотя можно что-нибудь с него и поиметь С товарища, продавца Посмотрим Так, а здесь Здесь у нас, тут у нас Тут у нас Тут у нас вроде бы чехлы Обычные чехлы Для одежды Одежда блин, висит. Наша Даша Котяра прыгает туда, скачет, рвет все. Решили купить эти обычные чехлы, застегивающиеся. Они здесь в принципе есть, в Мегии, в и куда. Но не поеду же специально за ними. Заказала, стоит вроде халява. Чехлы тоже шли в районе 20-20 29 -20 -20 -20 -20 дней. Продавцом тоже созванивался, ой, переписывался, он даже у меня еще спрашивал, какие точно тебе размеры. Я еще с ним переговаривался. Ну, чехлы, в принципе, такие неплохие. Обычно чехол одевать, вешать на плечик и куда-нибудь. Либо в прихожей пусть висит, либо так. Раскрывать не ну, так, Боб. В сторону не мешай. Да. Ну, короче здоровый чехол ну, нормально пахнет конечно китайщиной аромат не из приятных ну а так вроде ничего прикольно два числа заказал ну, под шубу или под что-то еще да. ну, второй распечатывать не буду такая вот петрушка еще хотела молвиться, у меня спрашивали в последнем обзоре я говорил когда показывал Клира Клира Майзер, который курить и как будто парит, то что я сама не курю. Вот. И хотел бы немножко сказать э, о том, вообще, как я, в принципе, бросил. Вот 21 ноября было уже как четыре года, как я не курю. Все, наверное, всем известно. Алинкар. Легкий способ бросить курить Как бы это не банально звучало Сколько мне тоже люди рассказывали про него Что вот, почитаешь, тут же бросишь Я этому не верил Говорил, что это бред, сивыка было, Ну, решил все-таки попробовать Потому что курил я очень долго И уже не знаю, там у меня по две пачки в день уходило Курил с малолетства, как все, наверное, с первого класса Вот И взял, распечатал Нашел его в интернете, распечатал на, на обычных листах А4 В папочку себе закидал Начал читать на работе, продолжал дома, читал эту книжку, курил, там даже не воспрещается. Курить сколько влезет. И как вот так получилось, дочитал эту книжку до конца, ее желательно лучше читать подряд, не останавливаться, не делать никаких не ни перерывов, ничего. Читайте читайте. Ну, как бы, не то чтобы без перерывов, ну... Не на длительное время останавливаться, мол, а ладно, потом дочитаю, да, времени нету, потом через неделю опять берете, читаете, и так в голову ничего не влетит. И реально, как только я дочитал, тяга к курению вообще просто исчезла. Даже не то, чтобы быть тяга к курению, сигареты уже в руках как-то неприятные и невкусно даже держать. Конечно, курил во сне, очень курить хотелось и представлял, что курю. Ну, примерно, может быть, поломать недельку-две. Ну, секреты реально ни, ни в руки не брал никогда и не тянуло ничего. Но предупреждаю сразу же: закрывайте холодильник, потому что жор будет дикий. Жать будете по ночам, днем в любое время. Потому что, сами понимаете, токсины выходят, организм освобождается от всего. Организму нужно восстанавливаться и будете просто точить вообще не знаю, прям тоннами. Я, конечно, потолстел так-то на прилично, но зато не курю. Только после этого надо спортом заниматься, но там уже лень стала. Чуть-чуть. Вот. И кого будут вопросы по этому поводу, могу в личке рассказать. Вы интересуетесь, что да как. Если нужна помощь в борьбе с курением, конечно, помогу чем смогу. Ну вот, на этом обзор все мой закончен на сегодня. Мы с молчаливым Богом с вами прощаемся. До новых встреч. Кому понравилось видео,